Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Евревич. Сегодня мы не будем проходить игры, а вместо этого я хотел бы рассказать вам о весьма амбициозном проекте Elden Ring, о котором так усердно молчит From Software. Напомню, что эта же компания выпустила такие игры, как Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne и Сейкера. И мы с вами порассуждаем на тему того, может ли эта игра быть продолжением культовой серии игр Souls или же она станет продолжением не так давно вышедшей игры про однорукого самурая Секера или это будет вообще что-то совершенно новое? Для начала давайте взглянем на трейлер игры. Там в самом начале мы видим кучу рук и среди них есть одна, которая выделяется из общей массы. Она другого цвета, более живого, нежели остальные, выглядящие весьма безжизненно. Механику, как-либо связанную со сменой рук, мы уже видели Секера. Только конкретно там это были протезы главного героя, которые можно было менять даже в пылу боя. Практически то же самое мы увидели в трейлере Элден Ринг, как неизвестный нам персонаж на место пустого плеча крепит новую руку. А это уже нехилая отсылка к Секеру и некая схожесть с протезом главного героя. А также в трейлере мы можем видеть огромного самурая в поле после ожесточенной битвы. Он весь изранен, но не спешит умирать, а вместо этого он как бы испускает последний дух, и душа его развеивается по ветру. То же самое мы видели после смерти в третьей части Dark Souls, когда после смерти главного героя из него выходит что-то подобное, что мы наблюдали в трейлере, и он перерождается у костра. Я думаю, что FromSoftware сделает некий симбиоз между двумя этими играми. И в новом творении мы увидим как и старые механики из любимых нами игр, так и безусловно что-то новое. Самое главное, чтобы они не перемудрили, как это было с Bloodborne. Но также не надо забывать, что в проекте участвует Джордж Мартин. А это уже может нас обнадежить по поводу сюжетной составляющей. Думаю, в Elder Ring нам не придется додумывать 70% сюжета самостоятельно так как это было в вышеупомянутых играх. Итак, давайте подведем итоги. Можно точно сказать, что главной фишкой игры станет рука нашего героя. Из-за отсутствия каких-либо новостей сейчас нельзя сказать что-то более конкретное. На этом у меня все. Пишите в комментарии, что вы думаете насчет всего этого. Может вместе мы придумаем более правдоподобную историю. А также не забывайте ставить лайки или дизлайки, подписываться, отписываться. С вами был Юрий Ильич. всем спасибо, всем пока.